Фото и видеофиксацию хорошо бы делать, но единственное, что в суде, как доказательство, такие документы ну, и материалы достаточно сложно принимаются, но... Свою эмоциональную часть, скажем так, в судебном процессе, они могут сыграть. То есть, если себя представитель компании ведет как-то неподобающе, но ну, естественно, судья, даже посмотрев такое видео и даже не приобщая такие материалы к делу, даст свою оценку как человек просто.